Я тебя сниму. Для туристического бизнеса. Вот такой вот у нас веселый торговец. Продается у него розмарин, имбирь, все специи. Приходите, место 2380. Как, нравится торговать, да? Нравится? Да, Все есть, да, здесь? Все есть. Все есть. Имбирь есть, да? Имбирь хороший. О, имбирь. Черный Вот это перец черный. Маскарис. Вот это что такое? Это арбабол... Анис. Анис. А это? Это для пшениц. Ага. Ну ты можешь объяснить, для чего это? Это корица, чем угодно. Корица. Корица, ага. О, зерк хороший, вот. А это что? что это что? Оно, Александр. А вот это вот для чего, ты говоришь? А что? Для зубов? Да. Можно чистить да. или что? Нет. <связывая> Что белые были? От камня? От дверного камня, да? А это же стирает и маль, нет? Не так. Да? А вот этот, чем это дверное? Да, да листяное, а глина глючее? Это глиняное... Глинец, поставил есть, поста есть которая снижается себе. Много не надо. Где я перестаю? А, ну, в для детей это от цариза может быть от цариза для кожи у меня определенная кожа здесь опять корезка это у него все лечим спасибо все рахмат сизге. пожелайте всем туристам чтобы все хорошо <было>